Мам? А давай поиграем! Вы что? В дочке матери. Я буду папа, а ты мамой. Ну давай. Еще раз меня троешь, я пойду и сниму помой! Что ты сказала? Что ты мне сказала? Я тебя сюда не А теперь давай поиграем в магазин! Давай! Здравствуйте, я его не могу. Зи! Вы что не видите? Я кассу считаю. А теперь давай в больницу. Здравствуйте. Женщина, вы видите? Я на обед делал. А теперь отделение почты. Мои... Жееееееее! Я придумал. Ты будешь Хабибом, а я МакГрегором. Чё себе нас, это кто чемпион? Нет, давай поиграем в футбол. Мусора, мусора, мусора соса. Мама, я придумал, ты Нет, будешь... стоп. Давай поиграем в мою игру. Я буду государственная граница, а ты будешь пограничник.